XMoney Pro. Умножай капитал профессионально. Этого долго все ждали. Ты уже в курсе, что произошло? Грандиозное событие 2020 года. Объявлен старт новой компании Enterprise Trade, которая дает возможность каждому зарабатывать от 0,5 до 2% в день. У тебя есть возможность принять участие в многомиллиардном проекте. Уникальная идея Enteris объединить десятки инвестиционных направлений в одном месте. Высокодоходный маркетинг-план, бинар, линейный бонус, карьера и многие другие позволяют строить команды и приходить к большим финансовым результатам уже сейчас. Строй команду один раз и получай прибыль со многих бизнесов и инвестиционных инструментов, с которыми сотрудничает компания. Сейчас только старт, лидеры со всего мира уже занимают места и зарабатывают тысячи долларов. Именно в нашей команде x Pro. ты получишь проверенные диджитал-инструменты, что позволит тебе упростить и ускорить работу в Энтерис Trade, а также получать быстрее желаемый результат. Жми кнопку «Узнать больше», чтобы забрать секреты наработанных стратегий и стать одним из первых миллионеров в этом бизнесе. Ты сам выбираешь жизнь, которую прожить. Действуй!